А, бой нажали, пацаны. Серега нажал уже 5 секунд как. Угу. Вот. Интервью, короче, записываем, что как? Дэн, тебе сколько лет? Много, я уже старый. Ну сколько, говори? 36. 36, капец. Ты, блин, в кораблике играешь. Взрослый мужик вроде бы. А? а? А ты че, маленький? А ты че маленький, что? Мне 29. Ясно. А где не, где, где. не успеешь ни вздохнуть, ни пьер. Я тебе сразу какой-то. Ну, да. Здравствуйте, приехали. Уже 36, да? Да я знаю, я уже почувствовал эту штуку. А где работаешь? Я развиваю отдел продаж. Развиваешь отдел продаж, да? Нет, это мы просто интересуемся, ну, средний возраст игроков сколько в игру, понимаешь? Обычно же в игрушки играют дети, да? А здесь, кого не спросишь, 30-40 лет, вот тебе и на. Взрослые мужики в, игру, в игры играют, в одну игру. Вот что удивительно, понимаешь? А что удивительно, вот если мы, блин, все детство играли? Во что мы играли? В кораблике? Сначала были приставки, потом были уже персональные Помощь. У меня персональный компьютер появился на втором курсе университета только. Поэтому у меня таких вещей не было в детстве. А я первый раз компьютер играл в 92-м году. Так я в 90-м родился в 92-м только. Как это? А, в 7 лет ты играл первый раз, да? 93-м. А у меня в Батин работе был. Так в те годы еще вообще там корветы были. Там только змейка была и бомберманы. В 086-м. Так, что у нас здесь? Ботов нету, проверяем. Все люди сем... А. По... Ну Рыжов, посмотри, Рыжов там в 1972, блин. Что, 1972? Рыжов есть игрок, что-то. А, 72-го года, я понял, да-да-да. Даты рождения, я понял, да. Ну люди разные, да. Так, смотри, у нас, короче, в бою сейчас Авики боты остальные люди. Три линкора, крейсер, два еще угу. Так, ты со мной идешь, да? Я тогда, наверное, к ним на базу пойду сейчас на линкоров, скину торпедок. Они начнут танцевать, там уворачиваться. И пройдем к ним на базу. Они базу оставили, по-моему, полностью. Можно заходить аккуратненько. Монарх на фугасов катает, да? Так, так, так, в инвизию обходим аккуратненько. Как только засветимся, сразу же носиком упарываюсь с флинкор, подхожу максимально быстро. А у Монарка РЛС есть? Нету? Нет. Блин, Нет. здесь еще вар варбанд какой-то. Я не знаю. Что так, ты тоже торпи. Ты в этого скидываешь варбанды, да? Так, на меня эсминец выходит, сейчас буду. Вражеские Ядрит-мадрид. Вражеские". Ах ты, блядь. Сука. Черт возьми, меня сейчас ваншотнут, бля. Не, я выжил все-таки. Эсминец прямо в меня. Так, затопление линкору. 12 секунд дымы. Давай, ко мне, идти, сейчас ты уходить. Давай, у меня еще 7 секунд. Давай, давай, иду к тебе. Отлично. Ну как ребята играют, видишь, в диске. Чем помогает дискорд? Ну, в игре многие люди не играют в дискорде, не общаются тут бац. Один второму говорит, я сейчас дым поставлю, прячься за меня. Все, зашел туда-сюда. В игре ты никак этого не скажешь. Ну, не, не поймешь, что человек тебе прикрыть готов. Дискорд помогает. Да, Одинбург. Да, Ой, да, вы... сейчас, сейчас да, да, да, да. Сейчас у меня 6 секунд. 6 секундочек, я сейчас линкор откидываюсь. Все, первый вер пустил. И второй тоже. Мы уже сейчас разберем, я думаю. Вообще четенько. Хорошо. И эсминчика сейчас заберем тоже. этого. Так, у меня 500 хпшек, надо быстрее его забирать. Прекрасно. И вот это мочевого у нас тут было. Монарх вообще без камуфляжа, походу, да? Не знает куда плыть. Товарищ Антон. А, это же Антоша, Леди, Антоша хочет меня добить, блин, я что-то в инвиз не могу убежать. Так. Да, я в инвизе. Разворачиваюсь на него, захожу. Прожал ремочку, сейчас 3000 хп у нас. В принципе, от удара не спасет, но от ПМК еще можно убежать будет. Вообще вот Это понятно, я сейчас дымы к тебе зайду и скину торпеды. Чек, 25 секунд, отлично. А, еще у меня есть дымы, я смогу прожать. Может далеко не уходить. Ой, как он попал на дымой торпед. Я вижу затопы. У меня там остатки от Пенсона. Ну ты чубурашка, ладошка. Сейчас. Разворачиваюсь рядом, чтобы после того, как скину торпеды, максимально быстро от линкора убежать. Прожимаю дым. Все, чек. Линкор поворачивает, скидываем ему наперед. То есть он, скорее всего, сейчас будет разгоняться, уходить. Поэтому чуть-чуть вперед кидаю торпеды. Я да не знаю, что ты там есть. Все. Нету. Я не знал, что ты там. Из дыма в дым, да. Ну все, у нас осталось. У нас 6 человек в команде. У них осталось только двое. Всех разобрали, почти всех. Плывем, захватываем базу, наверное, да? Форсаж активирован. Ну а что, там самое ждет? Самое мясо осталось там. Не, подожди, у них авианосца убили. У них крейсер и эсминец где-то. Возможно, на нашей базе сейчас придет. Нифига не видно. Да, разработали. Они уже ничего не сделали, в Разработчики, кстати, сделали обновление последнее, когда оно вышло. 31 августа, да? Игроки очень недовольны. Я еще не встретил ни одного человека, ни в общем чате, ни в дискорде, который, кто бы оценил вот это обновление. Все маленькое. По кнопкам не попадаешь. Просто годами привык. И здесь ты просто перестаешь попадать по кнопкам управления. Вперед, в бок не попасть. По стрельбе не попасть. По прицелу. Что до чего, непонятно. Может я чего-то не понимаю, но зачем все это менять было? Люди годами играют, попривыкали уже, я не знаю. Прям в бой заходишь, как будто ты первый раз в игру зашел. Не очень, не очень. Вроде как говорят, что-то будут возвращать обратно, но еще непонятно. То ли слухи, то ли правда. Может быть обратно вернут? Ну, не так не знаю. -да. Печальное обновление. Лучше ничего не стало. Глюки в игре я остались. О, самый ценный игрок. Добряк на эсминце. Все как надо. При помощи команды всех разбили. Так, что дальше? Опять едем. На 8, да? Так, можно взять что-нибудь другое для разобрать. Давай, может, возьму авианосец. Да? Только не берем, вообще, mm -hmm. Так, или возьму, может, давай Гасконя возьму, наверное, прямо. Давно не катал на нем. Французский линкор у меня на нем. Тысяча боев на нем. Так. Готов. Так, кто-то у нас в диске появился? Зашел кто-то, значит, к нам, да? Я не знаю. За... Кто-то зашел и молчит в комнату, подслушивает, наверное. Главное, чтобы не подсматривал. Ну, же, Дэн же говорит, что как у всех. Не в восторге. Ну, бывает, привыкает, как бы. Я уже знаю ребят, у которых кораблики-кораблики. Ну и ладно, иногда можно. Иногда можно поиграть. Главное, чтобы не каждый день прямо. Так, значит, сейчас мы играем на линкоре здесь уже у нас нету дымов спрятаться просто так не получится нету большой скорости хода чтобы убежать от фокуса поэтому нужно играть аккуратненько оценивать карту смотреть где какие противники это сменцев держаться подальше и лучше вместе со своими друзьями поближе так ну блин слава богу у нас в прошлой команде вот но ну, прошлый состав у нас был хороший то есть у нас 6 человек выжило то есть никаких вопросов в команде, все аккуратненько сыграли, но бывают ребята, да, это инстинкт шимовода, взял шимку, он плавает только за авиком, он не, ум... не может уничтожить ни один корабль, кроме авианосца. Вот кто им что рассказал, я не знаю, но таких людей по сервера как будто бы, взял шиму, поплыл за авианосцем. Пока там где-то посередине карты, да, посреди карты сражение идет, команда пытается победу вырвать. Поэтому иногда, да, иногда эмоционально приходится даже воругаться. Так, вижу Белфаста. Иногда даже добавляю в друзья таких ребят, пишу, дорогая, ну что ж так? Нужно же было точку брать, а не плавать за авиком по краю карты. Ну как так? Ребята сражаются, а ты где-то там... На Самые хитрые, что ли, или что? Ну и все, начинаешь тогда, конечно... Ну, в принципе, таких игроков как бы и сервер знает, да, там, допустим, Дед э какой-нибудь на, на есть, да, вот нам последнюю неделю попадается Дед. Вот он на Шиме набивает, наши Шимаказы очень сильный эсминец, да, много торпед, но он набивает 0 урона. Вот он плавает, только за авиками набивает 0 урона, ничего больше не может. Так, у меня эсминец пришел, это плохо дело, плавлю два веера сейчас. Меня замочили. Говорю, нужно аккуратненько пойти самому на полном ходу, что-то, блин, заговорился и уехал в мясо. Вот был бы я сейчас на эсминце, я бы прожал бы дымы, развернулся, пустил бы торпеды, ребята начали уворачиваться, торпед я успел бы аккуратненько смыться, полечиться, как говорится, и уже аккуратненько пойти кого-то убивать. здесь я неаккуратно сыграл, то есть наглядный пример, да? Как, как, как люди не играют неаккуратно. То есть взял на линкоре в гущу событий, заехал, меня за минуту и убил. Эсминец, и и кто-то еще и добил меня, и все. Ну, бесит, да, как бы у людей, когда не хватает мозгов, как, как бы это сказать, да, вот. Есть стратегическая точка, ей нужно либо нужно уничтожить все корабли противника, либо нужно захватить точку и удерживать ее. Тогда победа. Вот. Но есть игроки, которые думают, что они самые хитрые, поэтому они на точку не заплывают, потому что там идет война, и все стреляют. Они идут куда-нибудь в угол карты и стреляют издалека. Ну, соответственно, команда проигрывает в меньшинстве из-за таких игроков. Вот это, конечно, обидно. Думал, что самый хитрый, оказался самый тупой. Или как сказать, ну, типа, блин, агент, я их называю агенты. Хитрые очень такие, знаешь, которые... Либо играть, которые за авиком просто плавают. Ну, жесть. Ну, как бы, понятно, все мы, наверное, первое время, да, когда только в игру заходили, думали, так, на точке стреляют, значит, нужно поплыть сбоку и пустить торпеды. Или стрелять буду сбоку. Ну, блин. Со временем учишься, когда 1-2-3 тысячи боев, 5 тысяч, 10 тысяч боев. Ну, как можно на шимке катать только за авиком? когда каждую минуту можно пускать торпеды во все стороны, ну, хоть одна куда-то попадет, правильно? А люди все равно плывут по кромочке карты, по кромочке, по самому краю, чтобы убить авианосца, и то до него доплыть не успевают. Вот это печально, конечно, таких Ты, короче, бою. Я там всем пожаловаться, что ли, эти уроды достали все? Да, ну, как бы, если не хватает мозгов, то есть я за то, что если... У тебя не хватает мозгов спустя несколько лет игры, да, там у тебя 10 тысяч боев или 15, и ты умеешь только плавать по краю карты, то лучше зайти в отдельную вкладку против ботов, да, играть с ботами, там ты будешь наравне, как бы примерно одинакового уровня развития, да, и будете друг друга убивать, а не заходишь с людьми и портишь людям катки, как бы, да. Товарищи вытягивают катку, а ты берешь, поплыл за авиком, и то даже его убить не смог. Тебя убили. Ну что это за такое? Ноль урона на десятом уровне, ну это не совсем. Ну прям, тут первое время только чак был просто сплошь и рядом. Каждое второе сообщение про обнову. Разрал, пидори, блядь, такое, блядь, капец, просто что за бред? Все синие сделали, голубое, глаза вываливаются от этого, пока привыкли, блин, уже... Месяца играем, конечно, попривыкали. А первое время вообще заходишь, и слезы начинают течь. Все такое яркое, что смотреть нереально. Ну ты ж помнишь, зеленый был. Ну, а? я слился быстренько, да? Взял фокус на себя в начале боя. Все меня убили. Думали, победа близка, но товарищи затащили. В общих чертах, если рассказывать, то я бы посоветовал качать линкоры, потому что на линкоре ты сразу не умрешь. Вот прямо моментально, да. То есть там даже в тебя эсминец скидывается, пока ты раскочегаришь, разгонишься, там где-то уже полбоя прошло, да, ты успеваешь орудие повернуть, успеваешь выстрелить. На линкоре ты можешь долго жить, тебя сразу не убивают в первую минуту, как на эсминце, либо на крейсере. Не так тяжело, как на эсминце играть, да, то есть я бы советовал качать линкоры. Американские, наверное, не такие вот, очень живучие, с хорошими плюшками такими сильными орудиями. Ну и захватывать точки, конечно. Заплывать на точки, воевать на точке. Не думать, что если ты поплыл за остров, то там будет победа. Аккуратненько на точку со своей командой по фокусу. Один корабль уничтожили, потом второй. Вот. Как-то так. Так, против нас. Ни одного человека. Сайпан. Да. Взводом играют Амалфи, Владивосток Сейпан. Вот сейчас будет тяжело чуть-чуть. А ты на чем? Первый, ты твои мои. Ты на Эдинбурге? Да, я с тобой. Да. Давай, наверное, твои первые, чтобы это самое, чтобы я, когда на линкор, если буду упарываться, чтобы успел прожаться поближе. Давай. Хотя я быстрее иду, наверное, да, может как и мне как стоит. Камню 100. Так, а я единственный эсминец. Вот это <мазать> плохо мы. Или перехватим точку. Сейчас перехватим. <свят> точку взяли первую, нормально. Сейчас вторую возьмем. Я думаю, у них крылеходы есть. Видишь, они бы могли уже продавить в два эсминца. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> ну нормально, сейчас вторую точку возьмем и третью. Так, так, дам, подожди Романда, секундочку, подвозь. нам нужно чуть-чуть побеждать. Эсминец Бенсон налево заворачивает, слева выходить будет. Жалко, гидрача нету. Ты в дымах? Нет? Не прижимался еще? Я нажал, А, эсминец передумал выходить, да? убегает убегает так первый вера пошел в меня одну торпеду получу наверное гидрит угу. мадрид так и второй. а елки-палки авик залетел вот себе на ты смотри, какой молодец. Не летал, не летал, а потом взял, блин, и спустя две минуты боя все-таки. Смотри, что ты за Блин, молодец. Ну... Я так тоже иногда делаю. Сначала подпускаешь поближе, поближе, да, на какой-нибудь корабль, типа, бац. Вот, советы новичкам. Я бы советовал качать линкоры. Не нужно брать эсминцы, на которых тебя убивают с нулем урона, да. Не кресерах, то та же самая история. Лучше всего взять линкор. Покатать, посмотреть, что как, как стреляет далеко, как сильно, по каким кораблям пробивается хорошо. Кто тебя может быстро убить, да? То есть, понятно, с линкором нужно перестреливаться, крейсер вообще не страшен. А эсминцев близко лучше не подпускать, потому что половину жизни заберут одномоментно. Ну вот, начинать нужно с линкоров, а там дальше уже как пойдет, уже на, там, до 5 до 6 уровня дойти, можно попробовать другой какой-то корабль другого класса. Понравится? Нет, там зайдет? Нет. Как-то так. Блин, что-то бой вообще, блин, как Я когда разговариваю, блин, сливаюсь. Первый сам, блин, две минуты если у все вроде точки взяли, блин, три раза. Вот как ну. Видишь, Алик забрал. Я, Я... Я даже по ходу торпеды в Бенсона не успел скинуть, да? Нет. Вообще печально. А, так у меня ноль урона, блин, вообще прямо. Ну, бывает, бывает, ладно. Селегу забрали. Такс, на данный момент у меня девятое место на сервере. Открываем. Девятое место. То есть, если я здесь удержусь, то в следующий месяц можно плавать с подписью ТОП-10. Топ Значит, сейчас ТОП-9 я в 9, на девятом месте. Но в прошлом месяце я был на двадцать четвертом месте. Ну, то есть, ТОП-100. Можно даже открываем. Я сейчас мастер разведки. Можно взять ТОП-100 надпись, использовать в бою, будет светиться. Добряк. Вот такие дела. 81% побед Можно у меня. Тоже да, блин, ну видишь, я лоханулся немножко, что-то, блин. Айк молодец, конечно, подкараулив, когда надо. Я состою во флотилии Страх, основано очень давно. Почти с релиза игры, так понимаю, то есть ребята, которые флот основали, они до сих пор в нем состоят, играют, то есть Здесь ребята не бегают туда-сюда, из одного флота в другой, там каждый день кто-то новый создает этих флотов, тоже уже куча-куча тьма, просто непонятно, что, где, когда. Наш флот старенький, все его знают, знают игроков из этого флота, 50 человек, не так много, да, которые там, каждый второй, наверное, у нас в топ-100 входит, либо входил когда-то, да, когда больше времени уделял игре, скажем так. Все умеют хорошо играть, ну вот. Принимают только игроков хороших, ну, таких нормальных ребят адекватных, которые играют на победу, которые играют в Дискорде со своими товарищами, общаются и так далее. Сейчас играем на восьмом уровне. Три точки. Взять для победы нужно... Так, ну, я, я на А пойду. Я жена на появился. Победа будет либо если мы уничтожим все корабли, либо выиграем по очкам на точках. Соответственно, нужно захватывать точки. Лучше всего это делают эсминцы. Быстренько зашли, захватили, торпеды в разные стороны напускали. И все, значит, точка наша. Противник будет стараться ее отбивать. Вот что делает Кадера? Вот рядом со мной плывет. Ну, еколомане. Черт, даже на восьмом уровне даже камуфляж не додумался взять. Приходится его таранить, показывать. Если б можно было сказать ему, что ему баклан. Стой на месте. Не хватает вот человека мозгов. Вот он решил поплыть между точками. И все, вот он плывет. Как он до восьмого уровня докачался, непонятно. Остановился и стоит теперь вообще. Ужас. Все, я сейчас первую точку беру. Ну, на, на этой карте, чтобы победить, нужно захватывать точки. Держать их тогда. Будет победа. Так, Ташкент меня скинулся. Аккуратненько против эсминца нужно играть. Аккуратненько вот так носиком. Бац-бац. У меня вышло 9 торпед, я поймал только одну. От остальных аккуратненько носиком отм отмансил. Сейчас видим дичиту. Идем захватывать следующую точку. Стреляем, носиком подходим. Кто не откидывался? А. Угу. Меня там же тоже В общем, начинаем давить Я смотрю, вот наша команда близко к точке подошла Бац-бац, я сейчас... Так, один бот есть, нагата, линкорчик В линкор отпускаем торпеды Затопление, пожара вешаем То есть параллельно еще стреляем, стреляем, чтобы загорелся И преследуем противника Вот мы его догоняем, он убегает он думает, блин, пацаны со страха пришли сюда, все, капец, надо убегать. Так, да мы 2 секунды, перезарядочка, хп мало. Жмем перезарядочку. Ну, так как меня корабль видел, где я стоял, поэтому нужно изменить местоположение. Чуть-чуть назад сдаем, потом чуть-чуть вбок. Не стреляем пока что, чтобы он потерял у меня фокус. Отлично. Отлично. Он кто-то Ленинграду выписал такую плюшечку на пол лица. Угу. Так, 31 минуту, кстати. Надо скоро останавливать. Хорош. Вот это я понимаю команды, да? Не считая нашего эсминца, кадера, который тупил, что-то плавал туда-сюда. Непонятно. Но и то до сих пор живой неплохо еще. Так. Скидываемся в Гнезико. Вот это сейчас победа будет. Если кадера не сольется, у нас просто в сухую. У нас все живы. У противника сейчас не останется ни одного корабля. И вот это ребята молодцы. Даже посмотрим, кто с нами был. Либра. И два бота. Ну да, ясно. Так. MVP кому дали? Самый ценный игрок в команде. Смотрим. Добряк, страх. Все как надо. Все как обычно.